Доброе утро всем моим подписчикам и просто здравомыслящим людям. Рад приветствовать вас. Мне постоянно пишут сектанты и они пытаются убедить меня в том, что Бог это любовь. Что именно Бог научил всех людей любить. Именно Бог является причиной основания в человеческом обществе такого понятия как мораль. Именно Бог Указал людям, что такое добро, что такое зло, как поступать правильно. И как весомый аргумент, в кавычках, сектанты заявляют мне, что атеизм, и атеисты в частности, это те люди, которые лишены данных понятий. Те люди, которые являются беспредельщиками. Те люди, которые не знают, что такое любовь. И раз уж над ними нет Бога, то они вольны поступать как угодно. А следовательно, это... Кстати говоря, так некоторые люди и писали. А следовательно, это преступники. Самые настоящие маньяки, убийцы там, и прочее, прочее. То есть люди абсолютно аморальные, которые не понимают, по какой-то странной причине вот они живут в обществе человеческом, но они нет, они без Бога не в состоянии понять, что такое любовь, что такое добро, зло, что такое сострадание. И я не согласен. Я категорически с этим не согласен. Потому что если заглянуть в историю, мы с вами увидим, что именно там, где появляется религия, именно там, где появляются так называемые духовные скрипы, общество пытаются согнать в один загон. И всех, кто мыслит иначе, над ними осуществляется расправа, от них избавляются, и всячески преследуют. Знаете, я даже гарантировать вам не буду, потому что это абсолютный факт. Все успешные люди, кто добились чего-то своим трудом, настоящим трудом, своим интеллектом, наверное, в первую очередь, своими какими-то знаниями, эти люди, они абсолютные атеисты. Вы не найдете среди успешных и продвинутых людей, кто двигает прогресс, среди настоящих ученых, вы никогда в жизни не найдете там Типа верующего человека. Ну, потому что верующих в принципе не существует. Есть только типа верующих. То лицемерно пытаются убедить нас в том, что они верят. Что само по себе нонсенс. я говорил об этом неоднократно. Так вот, среди успешных людей нет верующих. Типа верующих. Эти люди-атеисты. Именно они двигают прогресс. Все войны, чтобы вы понимали, если заглянуть в историю, они начинались с именем Бога на устах. Многие армии на своих доспехах, на пряжках своих ремней, на своих флагах рисовали кресты, прочие какие-то ритуальные, религиозные символы, писали громогласные фразы. Как, к примеру, у фашистской Германии там была фраза на пряжке «Mid год uns» – «Бог с нами», что-то типа в этом роде. Знаете, весьма самонадеянное, самоуверенное заявление. Потому что каждый, кто идет на войне друг против друга, почему-то уверен, что Бог исключительно на его стороне. И некоторые попробуют мне возразить и сказать, что война – это двигатель прогресса. Типа в годы войны технический прогресс он достигает своего максимума, потому что у человека в принципе нет другого выбора. Отчасти это правда. Но, знаете, этот технический прогресс исключительно узконаправлен. Он направлен на то, чтобы максимально эффективно уничтожать своего врага. Чем больше, тем лучше. Скажите, этот прогресс пригодится в мирное время? Отнюдь. Вряд ли. Лишь частично, если где-то какие-то технические устройства. Ведь совершенствуется в большинстве своем исключительно оружие. Для того, чтобы... Уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать. Поэтому говорить о том, что война может стать двигателем прогресса, сомневаюсь. Мне кажется, что разрушение после войны и сокращение генофонда намного более ужасно, нежели все те, какие бы то ни было, плюсы, которые могут быть от войны. То есть это несопоставимые вещи. Если положить их на чашу весов, то я вам скажу, что мирное время... Когда у людей есть средства, когда у людей есть генофонд, когда у людей есть ресурсы. И когда вокруг них не разду, не разруха, извините, а прогрессирующий мир, то прогресс будет разгоняться и идти вперед, и вперед, и вперед. И говорить о том, что типа, в мирное время люди ленивы, я сомневаюсь. Потому что конкуренция была всегда... Это нормально. Если нет какой-то жесткой монополии, которая навязывает тебе какие-то определенные условия и существуют группы людей, которые движутся к одной и той же цели, то они так или иначе будут конкурировать. Это неизбежно. Поэтому говорить о том, что религия есть столб, фундамент нашего общества, нет, я не согласен. Религия это раздор. Там, где появлялась религия, уничтожали всех ученых. Уничтожали книги, уничтожали как таковое инакомыслие. Потому что ну, ученый с религией он вообще никак не дружит. Посмотрите, как, как в прошлые века, ну как минимум, как преподносит нам истории, извините за такой легкий коламбур. Как уничтожались мыслящие, здравомыслящие люди, разумные люди, кто пытались преподнести и преднести в общество, в умы, какую-то альтернативную точку зрения. Посмотрите, да что далеко ходить. Сейчас 21 век, и сейчас я вижу, как на территории многих стран процветает религиозная шизофрения, как и пытаются людям навязать правила, по которым нужно жить, как нужно жить, и от тех, кто инакомыслен, как они говорят, страдает. Они избавляются очень быстро, уверенно, опираясь на закон, который сами же и написали. Атеизм, по факту, это прогресс. И я не вижу в этом ничего страшного. Марай в человеческом обществе всегда была, в конце концов, в человеческом обществе всегда был административный кодекс, уголовный кодекс и прочие кодексы, которые являются сводом законов, сводом правил, по которым человеческое общество существует, ну, в так называемой гармонии. Но насколько это возможно, вы же понимаете. И если, предположим, как они утверждают, в человеке нет Бога, то он беспредельщик. Извините, разве его не остановит уголовный кодекс? Разве не остановит его правоохранительные органы? Мы живем в каком-то странном мире, где только Бог указывает, что хорошо, что плохо. На самом деле, если быть более точным, я вам скажу, что для Бога, если бы он существовал, для него в принципе не существовало бы такого понятия, как добро и зло. Хорошо или плохо. Потому что если бы Бог был, то эти понятия к нему бы не относились. Бог это, если уж типа верующие не понимают, я в двух словах объясню. Это некое высшее существо, некий высший разум, который как они предполагают и как они пытаются убедить нас. Это нечто, что создало все сущее вокруг. На каком таком уровне оно должно находиться, чтобы создать все, но при этом вести общение с нами? Это совершенно аморальное существо. Такое понятие, как любовь, этот химический процесс, который исключительно людям доступен, Богу неведом. Тем более, если рассматривать Бога, как мне преподносят сектанты и говорят, что это сама любовь, мне тогда видится странным то, что он допускает смерти детей, геноцид, многое другое, болезни, там, войны. А что говорить про ад? Какой такой бог под названием любовь мог создать место, где люди по какой-то наигранной, глупой причине неисполнения некоторого ряда законов будут вечность гореть в аду. Вечность гореть в огне в геене огненной, подвергаться страшнейшим мукам. Вечность! Вы представляете себе? После этого сектанты уверяют мне, что Бог – это любовь, что Он привнес в наш мир мораль. Нет, это исключительно человеческие чувства, это исключительно человеческие понятия. Поэтому Бог здесь никогда не стоял рядом. Это факт. Но если вам сложно это понять, то, наверное, у вас все-таки проблема с головой. Я недаром назвал типоверующих типа людей э, существами, страдающими религиозной шизофренией. Потому что нормальный человек не будет верить. Нормальному человеку нужны подтверждения, нужны аргументы, нужны факты, нужны доказательства. Это самое логичное, что человек может сам себя спросить, если вдруг ему кто-то преподносит вот такие вещи, такую информацию. И ты вдруг взял и ничего не проверяя, просто поверил. А единственный аргумент, который есть, это какая-то суперсвятая, супернепоколебимая, супернерушимая, полная глупостей и противоречий книга. Зайдите в библиотеку, откройте любую другую книгу, Давайте поверим в нее. Учебник химии. Жуверн, Дюма, Толстой. Возьмем это как аксиому. И будем отталкиваться от этого. А главный герой этой книги вдруг резко превратится в Бога. Что это, если не шизофрения? И да, кстати, некоторым было интересно, они спрашивали. Да, сегодня у меня день рождения. Вот так вот. Вот в принципе и все, что я хотел вам сказать. Вот прекрасный солнечный и снежный день. Берегите себя, поддерживайте, пишите комментарии, подписывайтесь. Всего доброго.